Всем привет! Вы на канале Science TV. И посмотрев это видео, вы узнаете, как можно определить группу крови. И узнаете ответ на вопрос, зачем это вообще нужно. И я думаю, что это видео будет полезно абсолютно всем. Ведь, посмотрев это видео, вы узнаете о четырех группах крови, в чем состоит их разница и к чему может привести неправильное переливание крови. Ну а перед началом просмотра я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Ваша поддержка очень цена для меня, я благодарю каждого из вас. А для тех, кто еще не подписался на мой канал, то я советую вам подписаться, чтобы не пропускать в дальнейшем новые и полезные видео, и расти вместе со мной. Ну что-то вступительная речь затянулась, давайте лучше вернемся к видео. Приятного вам просмотра! Как же трудно поверить, что кровь у людей не одинакова, и долгое время наука этого не знала. Но вот в настоящее время мы уже знаем, что каждый человек имеет свою индивидуальную группу крови. Ну и прямо сейчас давайте рассмотрим, как же люди пришли к осознанию этого. Вначале проводили переливание крови одного человека другому, совершенно не подозревая, что она различается по группам. А вскоре выяснилось, однако, что примерно в половине случаев вместо ожидаемого улучшения пациента становилось хуже и он часто умирал. И после таких нескольких неудачных экспериментов люди начали задумываться. Из-за чего это происходит, и почему в большинстве случаев это заканчивалось летальным исходом. Итак, вот таким вот образом начались исследования, и в результате было открыто существование различных групп крови, и было выяснено, что здесь не так. Когда капля одного типа крови попадает в кровь или в сыворотку другого, чужеродного ему, клетки крови начинают группироваться. Это явление известно как аглютинация или слепание. Вслед за этой агглютинацией обычно происходит разрушение клеток крови. Вот почему определение группы крови это так важно. И конечно же, с помощью анализов на аглютинацию было обнаружено, что кровь человека можно разделить на четыре группы. Первая, вторая, третья и конечно же четвертая. Клетки крови группы 1 не слипаются со сывороткой ни одной из остальных групп. Другими словами, кровь группы 1 можно перелить любому человеку. У нас в обществе людей с таким группом крови называют донорами, а также их называют универсальными донорами. Классно же ведь, да? А вот сыворотка группы 4 не склеивается с другими клетками, так что люди с такой группой крови могут принять любую другую. Это тоже классно. И ведь каждый человек наследует какую-то определенную группу крови, и она никогда не изменяется. Относительно групп крови сделано интересное наблюдение, и вот она, существует определенная закономерность их распределения по всему миру. Если проехать с запада на восток, процент людей с группой крови 2 уменьшается, в то время как с группой 3 возрастает. Ага, очень интересно. А вот еще пару фактов по распределению группы крови. В Англии к группе 2 относятся 43% людей, а в России 30%, а в Индии только 15%. Что касается группы 3, здесь все ровно наоборот. В то же время нет, по-видимому, никакой связи между вашей группой крови и тем, здоровы ли вы или больны. А это говорит нам о том, что группа крови имеет наследственную степень и передается наследственным путем. Ну, мой дорогой зритель, теперь ты знаешь, как можно определить группу крови. И спасибо тебе за то, что досмотрел видео до этого момента. А вот еще пару интересных видео. Приятного тебе просмотра. Увидимся в следующем видео.